К атаке. Плеймейкер. Зюба Александр э, Артем впереди. И Кокорин со Смоловым на краях. Мы начали чемпионат Европы, ребята. Труни капитан сборной Англии. Опасно. Неудобно было бить. Неудар в направлении наших ворот. Увидел справа подключение. Смольников забегает. Его мягкий бас. Нет. Зюба бьет сам. может быть, лучше было сбросить. Центрального круга, вот он, раздает. Подключение Окера, Пробрасывает мяч мимо бросившего Сеченникова. Очень опасно! Блестящий выбор места! Великолепно. Блестящий здесь, выбор Здесь, конечно, позиция. В, в том смысле, конечно, это не секс сумасшедший, но главное оказаться в нужном месте. Ну, это я и сказал, блестящий выбор места. Когда нападающий бьет именно туда, где оказывается вратарь. Но... На самом деле многие говорят всегда тяжелые после длительных нагрузок первой недели сбора. Больше не буду хвалить наших раньше времени. Лишь двое остаются держать Смолова на всякий случай быстрой какой атаки и опять выбор места Игорь Макинсов. Я имею в виду Рахима Стерлинга, Зуцкий. Игнашевич. Все большие там. Ой! И Хорошо. сергей Стерлин. Какой дриблин. И продолжается момент. И Алли. Посмотрите, стерлинг Сохраняет контроль над мячом. Подкатки срабатывает. Смольников не успевает. И тот же подбор идет слева. Лала. -ла может быть мы увидим на смотрим, повтор, смотрим повтор и смотрим повторы. А обы выигрывает позицию игнашевич Лалана, али опять вокер здорово сыграл на Лалану и то есть выбрасывается и потом его оставляет забегает за спину и, соответственно опять теряет Но какой игрока. пас хороший хорош... ну если учесть что 2 в один. стерлинг Хорошо, чисто. Молодец. Чик в зените постоянно это делает, страхует центральных защитников. Ну, вообще принято. И увидел таки Врывается в центр штрафной. Но пока березуцкий Игнашевич действует без утра будет во всаде, поэтому паузу выдерживает. Неужели двоих обыграет? Обыграл, что творит? Руни, про которого мы говорим, и Игорь Акинфеев правильно делает кулаками водоруни. Вперед, вперед, вперед. 35-я минута. Пожалуй, самый опасный момент. С разворота Руни. Попади чуть в сторону. Тоже 190. Опасно. На ближний успел... что это было Я думал, если бы чуть-чуть помягче было далековато долин Далек, отпустил а как у них красиво на замахе и опять здорово. и Кенфеер. он должен быть заметен. Да. Он высокий, как минимум. потом пошли травмы ну вот просто и Второй. Али там. Акинфеев. Сброс. Апсайда нет. Нет, есть. Есть, есть, есть. И здесь правильно в куче не надо было ловить. Да тут и не дали бы, наверное, поймать. Такую ситуацию поставили. <свят> Шатов. Вот уже Но по своим страда, да. Вот он двигался, двигался, оказался лицом к воротам, но в результате напрягал хамное количество. Он, конечно, вызывало вопросы, зачем столько Смолов. И зрячий на точность. Пройти. Смотрите, вот класс исполнителя, поднял голову развернул стопу и вдали и тихонечко пустил. И Харт еще бы подкрутил, хотя достал Нет, бы все равно. достал. Сказываться остается 20 минут до конца. Но и англичане устали уже не так быстро. Али почти не заметен во втором тайме. Подбор Руни. И Руни! Акипеев! Это просто потрясающе! Слов, Это как невероятный он потащил, слава как он потащил эту непостижима потому что я понимаю что ему пришлось делать просто на противоходе играть ну посмотри Пропу, пропущено здорово и вот тут руни ну практически расстреливая и славу успевает сложиться к счастью подбор лала на игорь игорь успевает ну, сложиться а я сказал Славу, ну, конечно. конечно ну... а да, сейчас внимательно нужно The... и опять руни уже звоночек такой Увидел Увидел ну, Али ну, Метр от штрафной Ну что, заблокировал ну, ну, ну. Не очень ну, понятно на, Видимо, на усмотрение арбитра Можно так сказать Эрик Дайер Кейн пробегает И Тут нечего делать Тут нечего делать я сказал, почти пенайте. Да, на штрафного что-то что-то смутило игре. Он э, сделал шаг лишний, возможно. А да, он влево двинулся чуть-чуть. Он чуть-чуть двинулся влево. Хоп, да, полшага даже приставного. матч с сервами, как вы помните несколько эпизодов остроты внимания потрясающе березутского и во фланг и во фланг точенеков берет на себя сбрасывает и но вот! В последние секунды взорваться и что-то постараться сделать, и в итоге передача из глубины, и Березуцкий, капитан команды, смотрите, как это символично, Щеников берет на себя, смелость пройти, подать, и Березуцкий, от которого, может быть, и не ждали этого, смотрите, как он выпрыгивает и убирает Смолинга, и Роуза, Просто смял. просто смел.